При работе с новой ТСНБ-2001 в Санкт-Петербурге, это база госоталон 2012 используется методика построчной индексации. Откроем смету, рассчитанную по расценкам из базы госоталон 2012 Стоимость неучтенных материалов и перевозка грузов указана в текущих ценах. Наша задача – применить построчные индексы к расценкам работам. Их не надо вводить вручную. Мы воспользуемся электронным справочником и методом групповых операций. Но для начала перейдем в настройку сметы. Раздел пересчеты. И создадим пересчет для строк типа работа. Выберем тип пересчета ⁇ Индексация по обоснованию ⁇ Настроим пересчет. Подключим справочник индексов. Проверим параметры. Только основные итоги и раздельным. Эта настройка сделана на тот случай, если смета будет в дальнейшем изменяться, и новые строки уже будут рассчитаны по новым правилам. Пересчет, созданный в настройках, рекомендуется сохранить как шаблон. Также проведем процедуру подключения таблиц по накладным расходам и сметной прибыли. Переключимся в раздел «НР и СП. Правило такое. Для расчета сметы в двух уровнях цен рекомендуется во вкладке «Основные итоги» подключить таблицу за 2012 год с учетом понижающих коэффициентов. Во вкладке «Базовые итоги» Подключить таблицу за 2004 год, без учета понижающих коэффициентов. Сохраним сделанную настройку. Выделим строки работы. Через групповые операции назначим сохраненный шаблон пересчета. В результате строки сметы будут автоматически пересчитаны в текущие цены и для каждой строки указан индивидуальный набор индексов. Через меню «Групповые операции» назначим подключенные таблицы по накладным расходам и сметной прибыли на строки «Сметы». Для смет, рассчитанных по данной методике, можно использовать концевики для смет без разделов К18 или r 04 для разделов сметы. Но обязательно индексы пересчетов текущие цены здесь везде надо установить равными единицам. и лишние строки исключить из печати. В библиотеке есть концевик К02, предназначенный для смет, составленных в текущем уровне цен. Для печати сметы с построчной индексацией можно использовать стандартную форму по 35 МДС 11 граф. Для наглядности расчета рекомендуется установить флажки «Формулу пересчета к строкам работам». В графах 7, 8 и 9 отображаются значения с индексом, то есть в текущих ценах. А исходные базисные значения и примененные индексы отображаются в графе «3». Также для отображения результатов расчета можно использовать выходные формы из папки Форма 4 в двух уровнях цен. Например, Форма 4 15 граф. При печати всех выходных форм появился раздел Отчет по видам работ. В результате вы получите отчет в разрезе видов работ в двух уровнях цен.